Всем привет, пацаны и девчонки, с вами я, темный вирус, и сегодня у нас опять стендов 2, вторая часть, если вы хотите именно еще одну часть, давайте ка наберем под этим видео три лайка, да, три лайка будет более чем предостаточно для нового видосика. Что, сегодня моя задача выбить несколько, несколько ребят. Ну, ладно, пройдите две катки. Ладно, мяч, слов, ваше дело. Поехали. Загружаем командный бой и ждем. Так, пацаны, продолжаем. них как убить блин у них там нормальные пухи у меня какая-то Матч начался, это не матч. Так, это и... Лёдь, сука, тот же чувак. Лол. Сука. Нет. Нет. Нет. Опа. хе блять тебя кавуну так ребята извиня сама ты меня просто ай а, по б то что пришлось общаться таки с арка это на самом деле это моя Фуа, ты тебя... Блин, а да я не успеваю. Мне... Фу... Ребята, они меня вынудили. Они сами виноваты в том, что я сделал такую-то пуколку. Китайскую, между прочим, пуколку. Ээээ! -э! Возьми винтовочки, ничего так. Ну какие-то интересные <свист> лол. Дресси. Пятого такого с... <сказуем> Пацаны. Хлёстные проблемы. Наш уби... Нас убила пиписька. Отличный ник. Кавычка. Это наше место, это наша война. Малахау <с> похож. <breasts>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 это возмутительно. Что нас убивает Какой-то лох. Слышь, ты мне не дай бить свинься в чувака на свете. Потому это ты. Справедливо, справедливо. Всё. Саписка норма. Так, ребята. Да почему я не спя в нем причиниться, и меня? <клышленные> вы поняли, что я, <смех> я делаю. Надеюсь, вы поняли, что я хочу тебя показать. Из ну... Петрона. Нашел. А ты знал, что нож это хуйня полная собачья? И 17, 2, 18. Ну я понял, что... Я ну, да я понял, что ты ну просто идем нуб. А что, идем сюда как крысы, прячемся? Я с на то прострелить поможем? Напить я того? ты плохо похож, лол. Ну, реально. Так, пошел. Ебать, я вон Ебать. До свидания. Винтовки. Это, у 6, поэтому я... понятно, понятно, понятно. Десятка. Спасибо, братаны. Спасибо от души. Прям пиздец вам. Так.